Приветствую вас, друзья, коллеги. Появилась у нас надобность создания Google документов и для отчетности. И, возможно, для кого-то это уже давно пройденный этап, для кого-то это, возможно, будет первый опыт, поэтому хочу вместе с вами пройти, и чтобы вместе посмотрели, кто-то вспомнил, кто-то научился, и создали его правильно. Для тех, кто зарегистрирован на Google Chrome, то есть имеет там почту, Проблем никаких нету. Заходим сразу же на Google Диск. Раскрывается у нас вот такое вот менюшечка по бывшим голосованиям То есть, ну, все здесь сохраняется. Очень удобная вещь, поэтому всем рекомендую все-таки завести почту на Google Chrome. Для создания документа вот видно большими, кстати Сразу же видно. Создать. Здесь есть разные варианты. Нам нужен вот этот. Создать новый документ. Все. Документ у нас появился. Для того, чтобы наши руководители, кураторы, которые будут нам помогать, следить и советовать как правильно вести наше мини задание наше мини задание нам надо себя как-то обозначить потому что этот документ мы дадим доступ им чтобы они могли точно также заходить чем эти документы и интересны то что мы у себя здесь делаем пишем а люди которым мы дали доступ где бы они находились могут заходить смотреть редактировать там добавлять убавлять то есть вы вместе что-то здесь делаете создаете для того чтобы мы себя обозначили, нам надо зайти в свой кабинет, посмотреть свой ID и внести его вместе со своей именем, фамилией и ID. Все, мы себя обозначили, начало положено, документ создан. Теперь нам надо разобраться с настройками, настройками доступа. Нажимаем эту кнопочку. Вот, документ уже нам предлагают назвать, мы его уже назвали, так как ввели уже на документе. Нажимаем сохранить. И вот здесь вот есть несколько вариантов. Можно давать доступ через электронную почту. Для этого надо знать почту того, кого мы хотим допустить. Но есть вариант проще и легче. Это включить доступ по ссылке. Нажимаем включить доступ по ссылке. Все, теперь у нас есть ссылочка. Вот мы ее скопировали. И кому мы ее отправили, тот и будет иметь доступ. Очень важная деталь, чтобы здесь у нас стояло э, э, именно на редактировании. Не на просмотре просто, а на редактировании. Все, поставили на редактирование, нажали, готово. Все, документ готов. Вот как бы, друзья, в принципе и все. Те, у кого, э, кто заходит, допустим, с другого браузера, допустим, с Яндекс, Набрали создать документ, два слова волшебных. Сразу же нам выскочило меню. Нажимаем Google Документы. Выскакивает вот такая вот красивая картинка. Таблицы, формы. Вот нажимаем открыть Google Документы. Выскакивает такое вот окошечко. В принципе, я вам скажу, что здесь же в гугле, где мы были самое изначально, точно так же можно начинать не с диска, а вот так вот, с документа. Вот как здесь. Вот как вот здесь вот у нас то же самое получилось. Здесь есть галерея шаблонов на будущее. Вам, чтобы было понятно, насколько здесь кладезь, Разной документации на разные случаи жизни. Вы видите, деловые письма, для работы, проектирование, брошюры для сотрудников, план совещания. В общем, на любой вкус и цвет. План урока. Вот, друзья, как бы и все. Точно так же, ну, здесь нажали «Создать», точно так же выскакивает документ. Мы его здесь обозначиваем даем тот доступ, который мы с вами уже только что проговорили, чтобы он был дан не только на просматривание, а и на редактирование. Все, друзья, всего вам хорошего, успехов, до новых встреч.